Позитивная психология, позитивные мысли и закон притяжения. Как притянуть в свою жизнь все самое лучшее. Привет всем, меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал «Психология счастья», где счастье – это смысл жизни. Наверное, многие из вас слышали про закон притяжения, о том, что если ты будешь думать позитивно и представлять позитивно, то в свою жизнь ты сможешь притянуть любовь, счастье, здоровье, деньги. Но как же стать позитивным человеком? Как? вот начать думать позитивно, когда мы все живем в мире, где случаются проблемы, случаются сложности. Есть люди, которые вас обижают, которые вас раздражают, которые вас не понимают. И как же вообще можно думать позитивно в этом мире? Что же на это влияет? Давайте разбираться. Я вам предложу три вещи, которые вы можете изменить в своей жизни, и тогда вы сможете перепрограммировать свой мозг и стать позитивным человеком. Давайте начнем. Первое правило – это фильтровать все, что попадает в ваши уши, все, что вы слышите. Скорее всего, у вас есть какая-то любимая музыка. Возможно, когда вы едете на работу на машине, вы слушаете любимую радиостанцию или, может быть, вы слушаете песни с телефона. А, возможно, вы когда вы занимаетесь спортом, бегаете или тренируетесь, у вас есть любимая музыка, под которую вы это делаете. Итак, я вам предлагаю а, отфильтровать, что же вы слушаете. Эта музыка, она счастливая или она грустная? Потому что очень много песен, они о несчастной любви. Одни о том, что как мне тяжело, как мне плохо без тебя, какая же я несчастная, потому что я одна. И это еще мы не просто слушаем, мы привыкаем к этим словам и мы начинаем подпивать эти слова. И таким образом получается, что мы как бы постоянно в своей голове держим эти несчастные, страдальческие, трогательные, разрывающие душу и сердце песни. Кому это надо? И как они могут повлиять на вашу жизнь? А они могут повлиять на вашу жизнь очень негативно. Потому что чем больше вы слушаете, это становится как будто бы такая вот поговорка. Внутренний голос уже ваш начинает подпивать этим негативным вещам. Поэтому просмотрите свой репертуар песен. И просто удалите все негативные радиостанции, все негативные песни из него. Если вы не можете отказаться от новостей, а новости, они всегда про все самое ужасное, самое плохое, причем в новостях еще это все преувеличивает очень сильно, то тогда ограничьте себя. Слушайте новости может быть 20-30 минут в день, но не больше. Правило номер два – это фильтровать все, что вы видите фильмы, которые вы смотрите по телевизору, видео, которые вы смотрите на ютубе, видео, которые вы видите на фейсбуке, вконтакте. Потому что, опять же, по телевизору любят показывать какую-то такую трагедию, то есть что-то случилось плохое, и вот человек мучается, в новостях особенно еще спросят, как, да почему, и как вы себя почувствовали, и потом это очень долго будут разжевывать. Таким образом, вы, опять же, учите свой мозг фокусироваться на негативном, зачем вам это надо, как вы можете быть позитивным по поводу своей жизни, как вы можете быть позитивным по поводу других людей или событий, если вы постоянно живете и видите этот негатив, негатив. вы его слышите своими ушами, вы его увидите своими глазами, поэтому постарайтесь, Смотреть какие-то фильмы, которые воодушевляют, которые показывают о каком-то успехе, когда, например, человек к чему-то стремился и достиг своей мечты. Смотрите какие-нибудь вдохновляющие видео, очень полезно слушать, может быть, речь какого-нибудь человека успешного, который достиг успеха. Это вас начнет мотивировать постепенно, когда вы послушали это один, два, три раза, вы будете думать, блин, а почему я так не могу, я тоже так могу, я тоже этого хочу. А если вы будете слушать постоянно негативные вещи и видеть негативные вещи, когда что-то случится, вы будете думать, о, да, я видела, вот так вот там у Сереги такое случилось, у вот у там Марьи Ивановны это произошло, а, ну, вот, собственно, как бы это жизнь такая, такая несчастная. На самом деле это не жизнь такая, на самом деле это ваш выбор, то, что вы выбираете. И совет номер три, это фильтровать все, что вы говорите. А, просто вы наблюдаете за собой и, возможно, вы удивитесь, как часто вы рассказываете о каких-то плохих событиях в вашей жизни. Когда вам звонит, подруга спрашивает, как дела. Что вы ей рассказываете в первую очередь? Позитивная в своей жизни или негативно? На, на чем вы фокусируетесь больше? На позитивном или негативном? Обычно про позитивное люди говорят быстро и коротко а про негативное, в подробностях, с описанием, и как будто бы еще больше в это погружаются. И вообще ради интереса вы можете спросить свою близкую подругу или своих там, близких друзей, скажите, слушай, как ты считаешь, я чаще жалуюсь, чаще говорю про какие-то неприятные негативные мысли, или я все-таки человек, который в жизни радостный, который общительный. Ну вот скажи мне честно, ты меня знаешь, там, допустим, несколько лет. Как ты считаешь, я оптимист или я пессимист? И потом постарайтесь понаблюдать за тем, что вы говорите, какие мысли приходят вам в голову. Итак. Три вещи. Фильтровать все, что вы слышите, все, что вы видите и все, что вы говорите. И тогда вы действительно сможете стать позитивным человеком и окружить себя позитивными людьми. Если вы хотите принести в свою жизнь больше позитива и стать позитивным человеком, то я вам предлагаю 7-дневный эксперимент. Челлендж Тони Робинс. Очень простой челлендж, очень интересный, абсолютно бесплатный, ссылка будет внизу. А также, как стать богатым и как позитивное мышление, закон притяжения влияет на количество денег в вашей жизни. Все ссылки внизу. А сейчас пошлите это видео своим друзьям, поставьте пальчики вверх, поддержите мой канал, напишите свои комментарии, вопросы, свои размышления внизу под видео, с удовольствием их почитаю. Подписывайтесь на мой канал, нажмите обязательно на звоночек, чтобы получать уведомления о новых видео. И спасибо вам за то, что вы смотрели «Психологию счастья», где счастье – это смысл жизни.